Здравия всем здравым и на пороге здравости, добра и света, правды, справедливости, круголетия, полетия, все вселетия, ваши жилища и места, ваши проживания, радости, веселья всем, всем светлячкам. Вот мы сегодня на рынке купили черную редьку, вот набрала сразу. Вот огурчики, тоже по дешевке попались, вот так вот. Вон помидоры купили. Там отлаживаю Олегу. Вот еще помидоры тут Сережа отложил. Так что набрали ну, много сегодня помидорчиков. Вот еще помидорчики на рынке сегодня попались. А сегодня у нас 28 июня а 2022. Уже 12, первый час. Но мы это, вот тут стоят орехи, сохнут. Пасмурно у нас. Вот тут пособирали сейчас. Вот лук. Ну, там темно, конечно. Вот лучок купили. Так. Вот так вот. Вот подвал наш. Сережа в подвале там. Сейчас буду ему подавать. Он Свет, светит этим. Так, сейчас, чтобы не упасть. Вон там Сережа, Так, вот так вот. И Тимыч бегает. Так, сородичи, помните тут этот? 21 номер. 21 номер, а? Вот тут... Вот тут виноградик растет. Вот. Видите там винограда. Он, Сережа, нарвал винограда. Сколько. Так. Он. Его так много тут. Рясненько. уже вкусный. Хороший виноградик. Так что, пришли про это самое просмотреть. Ну, тут надо, конечно, прореживать его. ну это как... Как будет, как будет. Так, а вот тут этот калину, он калинка растет, М -м -м, какая дерево надо будет сорвать. Калина, вот это вот называется дерево калина. Вот она, видите, какие эти самые и вот ягоды, вот ягодки, И ну, вот. Вот она, калина. Красная. Ага, и вот гляньте, как хорошо, как хорошо видно. Угу. Вот так вот. А вот такие листья уже пожелтели, покраснели.